видеть на своем канале И так сегодня мы С парнями выбрались на рыбалочку Находимся мы в Успенке Как обычно рыбалка у нас на спиннинг Сегодня у нас Три лодочки Вот Пять человек и девочка с нами Сейчас мы Выйдем на точечку Пацаны, короче, выйдем на точку И там все покажем, на что ловим Чем ловим, как ловим Итак, поехали. Димон Идет Есть Если красавчик такие Маленькие примочки, красавчик. Но радует поклевочками да. Итак пацаны Стали мы на точечке Добрались куда хотели Окунек проклевывает Уже Это был третий Просто еще не успели были включить камеру Наша компания Вся здесь спорим вот. Вот хочу вам показать Димончика. Это наш, так сказать, э, есть такой город, Верхний Днепрос, Днепропетровской области. Это наш э, доктор, лекарь. И вообще, э, как говорится, э, Диму можно не любить. Он не девочка. Диму можно может и не ценить. Но Диму обязаны уважать все. Почему? Э, об этом я вам скажу. Через два видео, пусть это будет интрига. Но это наш доктор, потому что, как мы знаем, ну рыбалка это не болезнь, это не хобби, это образ и смысл жизни. Да, итак, поехали, ребят. Опа, Димончик зацепил, красавчик. Такого. О. Ну такие и не великий, не крупный, маленький, Крупный да. брелок. Да, крупный, крупный брелок, брелок. <laughs> <laughs> Димон. <laughs> крупный брелок, нормально. На что ловил, Дима? Бакси от Селекта. Бакси от Селекта, ну о. Так Така, да. Пойдет. Приманочка, все так. Вот так вот, Только раз. я ее трошки откусил. Вона стала короткая. <laughs> така вона, на гусеницу похожа, да? Да. Так как сороконожка, короче. Копировал у фирмы Бейт Брис. Ага. модельку, наверное. Наверное. наверное. <laughs> Понятно, плюс. Ну, поехали дальше. Так. О! Значит, підтягивается. Я сейчас пора заброс. Ты байка, девчушка интересно. Зрубили с девчушки рыбачку. Раз, рыбка, все. Она тоже на спине, да? Да. Работая, молодец. Все у нас с братом? Нет, это папа имя. Это папа имя? Ну, бачишь, какой папа молодец. Приучил девчушку. Вернее, не приучил, а сумил, чтобы полюбила это дело. Не каждая девчина. Ну, да. У него хорошая девочка такая. Хороший мальчик. Хороший мальчик. Да. Ну, молодец. такая. Ну лодочку маленькую взял на двоих с голову. Я. Опа! О, есть. Привет! Есть красавчик какой-то. Оп, и шел. Був и ушел. Ну тут уже рядом взял недалеко. Под лодкой. Под лодкой практически, да. Маша Ну, че, молодцы. Да. Вот. да, да, прокат, я тоже что -то прокат, ну и такие вроде и не легенький был, слабо я, короче, понял, ну, без подсечки такой особой. Тут можно и на зимнюю удочку вот. вот так, да. <laughs> Опа, вот все, иди сюда. Оп, его опять ушел ба, шароба. <laughs> и практически вот тут чуть не под лодку. А, а. Да, стяну, стяну. Короче, мы кидаем, аж туда, а он и берут и все под лодку. <laughs> да. Мы <нам> не <laughs> Мы на них стоим, короче, гулять. Можно далеко и не швырять. О, ну, мать, у меня еще впереди нас стояло. Да. Опа. <laughs> Ну, может, хоть и раз. Молодец. Хватит за хвостик. За хвостик и, за стянул, хвостик да? и стянул, да? И да. Вот так вода, вода, вроде там такой. Я не хай, там, але ле что Красавчик такой. Оп. Оп. Вот такой. Дружочек у нас. Дружочек. Ну, будем, будем тоже отпускать. Пускай он живет. Э? Стоять под лодкой, а мы да, кидаем. стоять под лодкой. Оп, и стяг, да? Да, толкает захвостик, это на мелких. Угу. Uh Тяну -huh. захвостик, а на не хочет. Так удар такие ты, ну, понял, вот Димон, такие удар, знаешь, вроде там так туф, и, и, и килушечка, понял? <laughs> <laughs> да. Ага. А он, вона... слышишь, я Димон с тобой такие курить бросил. Сколько мы же час дыбелы <laughs> на воде, да? <laughs> И вроде и курить хочется. И нифига. Пацаны, нема колы, короче, вообще ноль. Постоянно двигаемся, там пару выхватим, там, там. Ну так. Нема пока такого, ну, что. Ну да. Вечера, короче, ждем. Такого нету, что там тук встал и шфу там. И домой жене звонишь и говоришь, бежи по деревне, собираю все сковородки. Банки. Да, вот все, прям вот, вот, прям вот, уже и приманку я ну, уже приманку видел, как он уже. Да. Палочка, конечно, тоже класс, мне нравится. На соведении идеальная палочка. Да. Ничего, мы вот через пару видосов. Откроем пацанам, рыбакам, рыбатюгам, всем секрет. Почему ты у нас доктор, врач, спасающий наши. Да. Нашу такую хобби, наш такой смысл жизни. Было против... Опа! Второй раз, ты видишь, что творит? Ну. Есть. Есть? О, Димончик, он. брелочек Брелок, раз, и ушел Хорошо, и не, <laughs> не надо ее отцеплять, да, сам Брелочек Так вот, смотришь в воду, они ось вот так тупо Туф-туф-туф такие пролетают, короче Вообще, да Дать надо так на понтычик. Да. Есть? Да, есть. Димончик. На стоячку, Тяна. я на каркас. Опа, и вначале, у да. меня есть, смотри, что. Ну. прям под, под берегом же. Вот тайм. Вот. Да. Такие, Ну, тут уже, Димон, вроде как покрупнее, да, такие? Да, мы такие. сейчас пойдем туда, на великую воду, там все крупнее вроде. Да? Просто, да, на вечер. Угу. Ну, тут такой. Хорош. Хорош такой. Такого, я думаю, на уху можно и забрать. В коптилку. Или в коптилку, да, или Здесь на уху. Вот такого, ну, а красава. Да, смотри, О! их вообще, их в одевалом. Вот это дают. Димон. Тоже молочага. Все Четко. Красиво. Сейчас мы сюда в пакет положим. Надо ухи наварить как-то. Да. Нормал, Так я же говорю. Кидаешь, кто знает, куда? Нету. Под лодки. Чик. Так это а видел, ты одного тянешь, а второй за ним бежит, короче, такой. Типа, ай, чувак, ты куда? Оп, вот. Красавчик. Да я говорю, вот вообще. Мы там где-то бросали, что-то швыряли. Рыбу нужно найти? Ну да, да, да. Мы. Он гуляет. Мы поездили. Это же уже какая у нас третья точка. О, смотри, тут уже пошли такие более или менее.. Интересные экземплярчики, которые на уху пойдут. нефиг делать. Надо, короче, Димон пакет надо... Надо ведро брать. Да. Надо брать ведро мыло. Ну что-то без ведра. Мы пока вот тут положим. Пускай они вот тут пока побудут. Короче, у Димона что-то клюну. Вообще спиннинг-нет. Ну, кажется, короче, что... Ну, реально... О, так это щучка! Вот она, щуренок, красавица наша! ха, -ха, -ха. Есть, есть, есть! Да-да-да! Так что, пацаны, не только окунь, но и щуки тут а. Вообще... Вообще, место я тут первый раз, вот спасибо Димону! Ну... Красавчик, красавчик, привез на такое меня место, что я ни разу его на свечу идет и все, Свечечка, все дела. Не поранить, ну да, так, есть вот такая, где-то сколько грамм? 300 Ну, грамм 300, да, да есть такая щучка. Так, Хорошенька. сейчас я тебя да, сфоткаю с ней подойду. Короче, пацаны, вы не поверите, на силикон второй карась. Один был у меня, а один у Димона. И караси такие не маленькие. Да, да, практически одинаковые. Короче, стоим, лупим окуня, а в итоге лупим и карася. Вот таких карасики. Во. Дороженький карасик, класс, да. Пацаны, ну, короче, говорит? карась идет на силикон, вообще. Я даже уже не знаю. Наверное, этот мой видос так и, и назовем. Рыбалка на карася. Р да. Рыбалка на карася с силиконовыми съедобными приманками. Варень, да. Красавчик. Короче, красавчик. Сейчас Димончик я тебя сфоткаю, подожди. Короче, пацаны, был срез у меня. Срезала флюрик, наверное, щучка была долбанула. Димончик мне тут собрал, короче, новую тут оснасточку. Вот такая вот рыбка. Что это, Дима? Тиартал. Тиартал. И ну, монтажик сделал. Чебурашечка, крючочек. И сам прикол, вот смотрите, как он делает. Вот сюда ставит половинку кусочек. Так, вот. Фиксатор. Да, ставит половинку кусочек фиксатора на сам крючок. И короче получается, что из-за вот этого фиксатора, из-за вот этого, что на крючку стоит половиночка, не слазит. Видите, приманочка она не слазит, он ее не стаскует Ну понятно, если там увалит там яныхай, да, тастианы, а так вообще кушок это вот такой прикольчик. Такой секретик. Дима поделился вот таким своим опытом. Вот так вот. Так, делаем. Повторный. Ого. Повторный заброс на щуку, блядь. Может цей раз не сожрете. короче будем переезжать будем переезжать потому что мы постоянно переезжаем как бы поклевки идут идет окунь идет карась да было две щуки но одна ушла другую отпустили <Palestine bur preparedness> вот. Так что будем переезжать на другое место. А вечером мы, он, Димон, говорит, поедем. Говорит, Буд, будет, говорит, котел окуня, там, говорит, мы наснимаем. Окунь будет как нога размером. Да. В общем так, едем мы на другое место. И посмотрим, что будет там. Поехали. вечер приехали мы на большую воду на большой разлив тут такие котлы окуня и ловим в котлах таких я ее немножко домой беру но в основном дима ее выпускает он ее домой не берет <смех> <смех> да. И как-то так. Пробуем. Да, поменял я спиннинг то мне Дима давал свой. А теперь я решил погонять на своем. У меня там есть где-то видео, где я показывал спининг флагмен тактик. От 4 до 18 грамм вот поклевки идут. И вот теперь я хочу попробовать, как он будет в действии работать. Уже двух я вытянул на Сейчас будем показывать вам. На каких Дима плавнях? Успенки. На успенских плавнях. Рыбалка на успенских плавнях. Ага, стянул силикон. У меня Было... половинку. Да? Не Деюсь, полностью отгрыз. Ага. Димона вообще откусал. Да. А у меня стянул. А у меня стянул, но ничего. Ставим тяжелую артиллерию, двойник. Да. Давай, Дима, став, наверное, и мне такой же, да? Но у меня что-то, что-то тоже. Не фэн-шуй Это слетает. Сегодня полезный такой был день, и отдых, и рыбалочка, и рыба. Дима многие вещи интересные рассказал, объяснил, показал. Так что, я сегодня вообще просто в ударе. Да? Я в ударе. Хороший. Хороший окунь. А? Дима. Берет, берет руку, ня. Мары его, Димон, марри. Хороший, красавчик. Двойничок круго. Да. Красава. Красава. О. Во. Хороший вкусочек. вообще. Да. Вот, так, вот так его на, возьми. А так его на Бомба. Бомба. На. Во. Супер, это супер, такое стрекоза не стрекоза, сорока ножка, ага. с таким хвостиком. Ну? Прямо. Давай, да то кинул? прямо. Что? Зашевелился. Зашевелился малость. О, это... Пацаны меня в интернете да. прокомментируют. Да. Бросок такой был, конкретно. Именно бросок. Есть? Вот. Да, брелочек. Брелочка. Брелочка. Брелочка. вытянул. Димончик. Брелочек. Брелочек у да, Димончика. Да, у Димончика бревочек, да? Опа! Хорошая! карась, карась. <смех> <смех> смотри как карась на катлы вышел. Смотри как ведет, тянет хорошо. Хорошее кусочек. Может щука? Может. Наверно щука. Сейчас смотри что творит. Только что стоп, подожди, да-да. Оба ушла. Обрез? Да. Может и не обрез. Не, не обрез, просто слабо зацепилась. Щучка была. А щучка была. Хожу, хороша. Щучка. Спокусилась, щука. Я ж так вроде флекцион сразу же. Было, не да. Иффлекциончик же ж попустил и все. Так она сразу понял, пошла, пошла, такая. Смирная. Я бы что такое было, интересно. А, Я, просто, И -а -да. Я а чалка. -чалка. Гуляет, есть. Нормально. Сейчас, сейчас они... они узнают, просто они смотрят, лодки стоят, понял, не знают кто. Они сейчас узнают, кто тут, и сразу... Да, да? да. как начнут, как ага. начнут да, да, да. выдавать нам Точно. тут. Жена опять не поверит. Скажет это от тебя, Димон, нал... наловил <смех> и отдал. <смех> да? <смех> да. <смех> Я Дима в прошлом году первый раз попробовал на фидер, понял? Ага, классно рыбал. Стоишь. Да, да купил, короче, удочки, все же эти дела, пружины там. Например, сделал уже гороховую мастыру. Короче, поехал. Приезжаю, привожу карася, понял? Ага. Ну, жена так молчит. Ну, я так как бы карасикали раньше, ага. ловил на удочку, знаешь. Еду второй раз, короче. Бабах и привожу короб на 2 килограмма, ага. она такая, это тебе кто-то отдал, Кажу: да, кто-то пеймал и мне отдал, да. там есть такая каликатура в интернете, жена стоит возле стола, там же есть пельмени липы или хешек, а муж собирается на рыбалку, она ему каже, Кажет, если щуки, кажешь, будут дороги, каже, купи лучше карпа. <реш> <реш> да, нормально. Если щуки дорогие, купи лучше карпа. <реш> <реш> Только мужик выходит из дому в костюме, понял, все дела такой наряженный. Жена, ты куда? На рыбалку. Ну такой со двора выходит, а на удочки возвращаться, плохая примета. <laughs> каже, жена провожает мужа и каша. каже, к щукам телефон не давать. Uh -huh. <laughs> каже, вечером мне не звонить, бо мы с девчатами на охоту. <laughs> <laughs> вообще закат все так бомба и сегодня день такой не жаркий вообще и, классный, и не холодно и не жарко вот там да. есть, ну, бежит, а вот. но он тут начинал так а вот все нормально. Дельгерома. <решит> Стараемся... тебя снимают. Стараемся вдоль так приятней. <решит> <решит> Есть. <решит> Есть карандашик какой-то. Оп, под лодочку, под лодочку, бородой, угу. бородой придавил, видишь, тихо-тихо. Бейте рядом лунку. <laughs> придавил бородой. Такой красавчик. Придавил бородой, вот такой красавчик. Да. Смотри, траву несет прям подлодка. Так, и прозрачный, и легко. Толик, на любой он клюет. Я сейчас почупил салатовое, перед этим стоял э, э, моторное масло. Я ну, нет. я тебе скажу, Дима, вот этот фан, ну вот этот мой спиннинг флагмент тактик я тоже так все чувствую, дно чувствую, все чувствую, отлично и, и, и, и, да и поклевки так нормально идут и все, короче. Да, да, да. Нормально. Не, не хотите? Дальше, но... Все, уже... Все. будем заканчивать? Да, королевском дело сумки подсюда я полностью горизонт их уже поджарил. Он и перестает, да. Есть? Давай, Димон, это в экране трофей на сегодня. Да. Будем заканчивать рыбалочку. замечательный брелочек. Да, брелочек такой колючий такой Лапками маша да отлично отлично отлично отлично сегодня отлично отлично сегодня отлично отлично отлично отлично отлично как это место? Лазбенские Плавни Верхнепропского района. Нет, Это Кировоградский район, не. район, да? Да, Кировоградский район. Район. район. Ну да, ну не будем выдавать секреты. Да, сегодня сами все видели, не все снимали, конечно, переезжали, меняли места. Вот много рыбы выпускали, потому что, ну, карандашики и такое пусть растет. Ну и немножко тоже сегодня. Дома попросили вывести рыбы. Сегодня вообще было все уникально. У нас сегодня было два карася. Два карася. Как вы видите, на силикон. На джих. Да? Так, у нас было две щуки. Одна сошла, одну взяли. Вот. Хотел выпустить, но. Потом решил ее оставить. Дома жена сделает заливную. Да. Ну и акушок. Акушок, акушок, акушок. Вот. Так что, как говорится, рыба на Днепре есть. Рыба ловится. Дни идут недаром. Рыбалка проходит тоже недаром. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо всем, кто смотрит канал. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Будем рады. И также ответим на ваши комментарии, если таковы будут. Всем удачи. Всем пока-пока. Дима, всем пока. Всё, пока. пока.